Взлетает самолет, наш небесный пароход Я сегодня в первый раз ловил осенний приход Ведь там где-то в облаках останутся на века Слова, что вы никогда не услышите на битах Включу автопилот, все мысли сейчас долой десятый раз засыпаю, ведь я тороплюсь домой Туда, где мне хорошо, туда, где я вижу сны Но где-то внутри болит и рушатся все мечты Я закрываю глаза, столкнулись и а я ведь еще тогда, не все вам да рассказал. В ногах только дикий страх, душа, как будто в слезах, Останемся навсегда тут в снежных облаках. Мне страшно, я смеюсь, не случая высота. Я больше вас не боюсь, я падаю, красота, красивая. Я пальцами наугад по разбитому экрану Печатал слова в закат Я думал, что я тот самый единственный желан желанный А люди под моей песней могут залечивать раны Когда на волоске мечты и твои желания Не изменяет жизнь, изменяет твое сознание Мне бы хотя бы день исправить свои ошибки Останусь настоящим жизнерадостной улыбкой Я закрываю глаза, столкнулись и небеса А я ведь еще тогда, не все вам дорассказал да в ногах только дикий страх Душа как будто в слезах Останется навсегда тут в белоснежных облаках Не страшно, я смеюсь Несущая высота Я больше вас не боюсь Я и красота,